приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака лев на март 2021 года это видео вы можете смотреть по солнечному знаку либо же по знаку асцендента также хочу обратить ваше внимание на то что мы будем обсуждать как благоприятные дни для тех или иных действий и начинаний. Также будем упоминать о днях, которые не совсем подходят для тех или иных действий и начинаний. Соответственно, в этом видео будут звучать рекомендации. Хочу обратить ваше внимание на то, что в марте все планеты движутся вперед, Нет ни одной ретроградной планеты. И это, безусловно, хорошая новость. Это говорит о том, что в целом март очень динамичный месяц. И даже если вы не планируете какие-то особые начинания на этот период, то те ваши проекты, которые вы начали ранее, будут развиваться более активно в марте месяце. Все то, что находится в фокусе вашего внимания, все то, что скажем так, является для вас приоритетным на данный момент времени, будет так или иначе развиваться в марте. Старайтесь уделять этому внимание, старайтесь поддерживать эти проекты, так как это поможет вам, получить результат и продвинуться в вашем деле. С 4 марта по 23 апреля Марс, планета активности, будет находиться в вашем 11 секторе в знаке Близнецы. К слову, до этого Марс два месяца находился в знаке Телес, в вашем 10 доме. И это давало вам невероятную силу и желание много работать для того, чтобы добиться определенных финансовых целей и достичь определенные результаты в материальном плане. Сейчас же Марс переходит в легкий воздушный знак Близнецы, и это даст возможность почувствовать в некотором плане расслабление и расфокусировку. Это даст возможность более легко выполнять те или иные задачи. При этом Марс находится в вашем одиннадцатом секторе, и это подразумевает вашу деятельность совместно с другими людьми. Это подразумевает определенную поддержку друзей, единомышленников, и, безусловно, ваши начинания или ваши действия будут привлекать внимание других людей. И в целом это хорошее время для запуска интернет-проектов, а также для того, чтобы уже существующим интернет-проектам или онлайн-работе уделять больше внимания и больше энергии. С 1 по 3 число Венера будет в аспекте к Урану и будет затронут ваш 8 и 10 сектор. Это может дать неожиданные потрясения в личной жизни. Это может быть какая-то ситуация, когда вы будете удивлены, либо обескуражены. В любом случае Венера может также себя проигрывать и по теме финансов. И вот в этом плане вам стоит быть поаккуратнее. Главное — совершать продуманные действия. Даже если и возникает какое-то спонтанное, неожиданное предложение, Старайтесь э, обдумать, прежде чем принимать какое-то решение. 4 пятое число — очень хорошие дни для коммуникации, встреч, переговоров. Меркурий будет в соединении с Юпитером в вашем седьмом доме. Это даст вам возможность правильно доносить вашу позицию, ваши мысли. Это возможность посмотреть на ситуацию под разными углами — и это удачное время для подписания контрактов, бумаг, даже и для начала юридической, какой-то волокит, если данная тема для вас актуальна. С 11 по 15 число будет очень интересное время, большой фокус внимания на вашем восьмом секторе. И это, с одной стороны, может сделать март месяц, середину марта очень напряженным в эмоциональном плане периодом в это время вы можете переживать по какому-то поводу это время может заставить вас внедрять какие-то перемены в вашу жизнь но в целом нужно понимать что восьмой дом это также дом связанный с ресурсами крупными финансами банковскими средствами налогами и это все так или иначе может быть проявляться также в вашей жизни, то есть это может быть время вложений, это может быть время важных решений, которые связаны с вашими средствами, это может быть период крупных покупок или продаж, вы можете принимать решения по поводу ваших инвестиций, в целом это период, когда вы будете испытывать внутреннее напряжение по какому-либо поводу. И очень важно действовать в соответствии с вашей интуицией. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Если вы считаете, что действительно стоит вложить деньги, стоит их потратить на что-то, то делайте это. Соответственно, если есть какое-то сопротивление, если вы внутренне не готовы к этому решению, если вы не согласны с каким-либо решением, то... Соответственно, стоит прислушаться к себе. 11 числа Солнце соединится с Нептуном. Это очень важный день в плане вашей финансовой интуиции, в плане интуиции, которая приведет вас к определенным решениям и изменениям. А 13 числа будет новолуние в соединении с Солнцем, Нептуном и Венерой в вашем восьмом доме. Это новолуние потенциально дает вам возможность правильно распорядиться своими средствами. Это может быть либо очень удачная покупка, либо какое-то важное решение, связанное с тем, куда направить ваши финансы. В любом случае, это будет то, что вам очень давно уже необходимо. Старайтесь не упустить шанс, старайтесь не дать сомнения взять верх над вашим желанием, старайтесь вот именно действовать так, как вы на самом деле хотите, и старайтесь, чтобы вас какие-то моменты не сбили с толку. То есть очень важно в этот период понимать то, что вы действительно хотите, и действовать так, как вот по ощущениям правильно. 15 числа Меркурий переходит в знак Рыбы и будет в нем находиться по 4 апреля. Опять-таки, Меркурий переходит в ваш восьмой сектор, и это даст возможность обсуждать то, что наболело, обсуждать то, что вас давно беспокоит. Это возможность выговориться человеку, который вас однажды ранил, или который по отношению к вам ведет себя неправильно. В любом случае в этот период лучше а, обсуждать то, что вас не устраивает, чем накапливать это все в себе. К тому же восьмой сектор также дает возможность а, опять-таки обдумывать а, и распоряжаться правильно вашими средствами. Меркурий дает движение средствам, поэтому может быть желание покупать технику, что-то продавать, что вам давно не нужно. Это планета торговцев, поэтому на самом деле для коммерции вторая половина марта — это очень хороший период. С 16 по 18 число Солнце и Венера будут в аспекте к Плутону. Это период, когда вы можете очень очень энергично выполнять какую-то работу, аспекты направленные на ваш сектор работы и здоровья. Нужно искать баланс в том, что вы делаете, чтобы не допустить перенапряжения, особенно если у вас сердце является слабой точкой в организме, старайтесь в этот период не нервничать и не перенапрягать организм большим количеством задач. В 10 числах марта будет легко решать вопросы, связанные с бумагами, документами. Если вам нужно заказать путевки на отдых, если вам нужно оформить какие-то бумаги, если вам нужно встретиться с какими-то людьми, даже выступить перед публикой, то 10 числа марта подходит для подобных действий. Дело в том, что в этот период будет активным аспект от Марса к Херону, и это даст возможность очень быстро решать вопросы, которые могут даже и не быть связаны между собой. Поэтому старайтесь в этот период не концентрировать свое внимание на одной задаче. Старайтесь посмотреть на... Разные моменты, которые есть в вашей жизни, которые требуют вашего вмешательства и решения. Точный аспект между Марсом и Хероном будет 18 числа. Это, скажем так, пик, когда нужно применять эти рекомендации. 20 числа Солнце переходит в Овен, ваш девятый дом, а 21 числа Венера переходит в Овен и будет находиться в этом знаке по 14 апреля. И... Все это время будет идти акцент на ваш девятый дом, и, безусловно, это будет восприниматься как эмоциональное облегчение. Какие-то переживания останутся позади. Вы почувствуете, что какой-то вопрос решился, какая-то проблема отступила. И это даст вам возможность расслабиться, посмотреть на все происходящее другими глазами, будто бы... Вот глазами наблюдателя, со стороны. Это даст вам возможность сфокусироваться на чем то более высоком, а не на каких-то обыденных делах и проблемах. С 26 по 28 число будет очень интересный период. Он может подталкивать вас к движению, к переезду, поездке куда-то. Этот период может подталкивать вас к решению бумажных вопросов, переговорам. В любом случае нужно будет действовать, нужно будет что-то менять, нужно будет проявлять активность. И самое важное, что в этот период будет соединение Солнца, Венеры и Херона. Это аспект, когда нужно договариваться, когда нужно слушать и слышать других людей, при этом имея свою позицию и свою точку зрения. И это очень важно, в это время найти баланс между своими желаниями и мыслями и между точкой зрения другого человека. 24 числа будет квадратура Меркурия и Марса, и это может дать конфликт на финансовой почве. Если вы, например, планируете встречу с кем-то, если вы планируете организацию какого-то мероприятия, вам может быть сложно договориться по поводу бюджета. И интересно, что сразу после этого аспекта наступает полнолуние в весах. Полнолуние будет 28 числа, оно произойдет в вашем секторе коммуникации, взаимодействия с людьми. Весы это знак баланса и знак партнерства. Это полнолуние будет в тесной связи с Хероном и Венерой, поэтому вот прям очень важно в конце месяца помириться с кем-то, найти общий язык. Договориться, пусть даже не совсем вот каждый пункт вас будет устраивать, но в этот период лучше плохой мир, чем хорошая война. Вот в конце марта очень важно, чтобы пришло равновесие в каком-то вопросе, чтобы вы не тратили много энергии на какую-то проблему или на выяснение отношений. И, наконец, 30 числа будет соединение Меркурия и Нептуна в вашем восьмом доме. Будьте внимательны э, с вашими финансами. Старайтесь на этот день не планировать расходы, покупки. Э, впрочем, это аспект мошенников, поэтому нужно быть повнимательнее с вашим имуществом. Э, старайтесь быть дома в этот период. Э, поездки также лучше не планировать. В любом случае данный аспект призывает вас быть повнимательнее, так как он порою делает людей очень рассеянными. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам хорошего марта. А также хочу напомнить, что в описании под этим видео и под каждым видео, а также в первом закрепленном комментарии вы можете найти важную, актуальную информацию по теме обучения в моей школе, по теме новых наборов, а также по БЛИЦ-консультациям. Будем с вами на связи. Пока-пока!